в описании. Привет! Вы на канале компании Автостронг. Казалось бы, что проще сделать новую машину на базе старой, то есть изучить мнение владельцев, изучить историю поломок, а затем создать идеальный автомобиль. Но не все так просто. Давайте сегодня поговорим, почему Renault Captur не стал надежнее, чем Renault Dustin. Первый бюджетный кроссовер Renault Duster получился компромиссным. Да, он просто надежен, как штыковая лопата. Но и удовольствие от обладания им и езды на нем такие же. Ну ездит, перевозит, не ломается. Ну и ладно. Спустя 7 лет после дебюта Duster на его же платформе Renault выпустила более изящный, приятный глазу и кончиком пальцев Renault Captur. Это тот же Duster, но здорового человека. В принципе, та же лопата, но с более эргономичным, нарядным черенком и более изящным штыком. Огромный дорожный просвет сочетается с фирменным европейским дизайном марки Renault а не с мрачным обликом румынской компании Dacia. Интерьер у Каптюр соответствует вкусам придирчивых горожан. Интересно, слабости у этих двух автомобилей, то есть у Duster и Каптюр, одинаковые? На этот вопрос мы сегодня и будем отвечать. Итак, встречаем Renault Captur. Сразу отметим, что несмотря на большой опыт, инженеры компании Renault не смогли запустить в серию автомобиль без детских болезней. Первые владельцы Renault Captur пригоняли к дилеру их в рамках отзывных компаний, а их было штук 10. Так по гарантии меняли заедающий механический блок управления вентиляцией. Также решали вопросы с перетертыми тормозными шлангами. Также меняли трубки кондиционера, а также меняли замок капота и петли капота и корпус воздушного фильтра. В общем, более настойчивым владельцам удавалось убедить дилера в том, что биение и вибрации на руле это ненормально В этом случае им меняли по гарантии насос ГУР. Кузов Renault Captur окрашен хорошо. Складывается впечатление, что даже лучше, чем Удастро сколы камней, то есть от камней здесь практически не появляется, но это может говорить о лучшей аэродинамике автомобиля. О ржавчиной эти автомобили пока еще не страдают, но вот этот хромированный декор может не только тускнеть от воздействия реагентов и вспучиваться, но иногда и покрывается рыжими точками. К фарам Рено Captur только одна претензия — галогеновый свет тусклой ситуация с освещением улучшилась на версии Extreme с полностью светодиодной оптикой и на рестайлинговых машинах. Инженеры Renault не пожалели уплотнителей дверей для этого автомобиля, однако с возрастом резиновые ленты начинают некрасиво топорщиться. Во-первых, обгибаются уплотнители на стыке между передними и задними дверями вверху. Во-вторых, закусывает уплотнитель между передними и задними дверями на уровне вот этого хромированного молдинга. Поврежденные уплотнители лучше заменить, то есть поменять их на новые. Нижние уплотнители дверей с их внутренней стороны и также их фиксаторы протирают краску на порогах в районе вот этой вот декоративной накладки, чтобы... Избежать этой проблемы владельцы наклеивают вот сюда бронепленку. Интерьер каптера по запасу пространства мало чем отличается от Duster. Но интерьер интереснее, меньше эргономических просчетов и меньше старого пластика, который похож на автор в общем, интерьер нормальный. Штатная мультимедиа почти не ломается, но всегда тормозит. А вот эти симпатичные дефлекторы иногда перестают открываться, потому что в них ломается э, тяга. Крышка бардачка может дребезжать, также бардачок может открываться при езде по неровности. Также может скрипеть педаль сцепления, то есть при ее нажатии. Оказалось, что скрипят два концевых выключателя, которые расположены под этой педалью. Базовый 1,6 литровый двигатель имеет японские корни. У него цепной привод ГРМ и нет в приводе клапанов гидрокомпенсаторов. В общем типичное детище от компании Nissan. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора, так что обязательно посмотрите. Его самая неприятная особенность – это жор масла. Каждый третий мотор, а то и каждый второй двигатель H4M потребляет пол-литра масла на тысячу километров. Производитель себя застраховал от гарантийных замен, сказав, что ну, нормально есть литр масла на тысячу километров для этого мотора. Ну, с годами поршневые кольца у этих двигателей залегает, и масложер от этого усиливается. Старший двигатель для Рено Каптюр – это двухлитровый атмосферник F4R, который очень хорошо знаком Дастер. Этот двигатель устанавливался на Рено с конца 90-х годов. И удивительно, что за четверть века инженеры Рено не отучили его потеть маслом. Ну, ладно б, если он только пускал масляные слезы по клапанной крышке, но это не так. При пробегах за 100 тысяч километров черные пятна, прибитые пылью, появляются вокруг клапана, который управляет фазовращателями. В этом случае надо менять уплотнительное колечко. Также такая проблема с течью масла присутствует и в поддоне. То есть прокладка поддона недостаточно долговечная. Ну и за сальниками коленвала надо следить. Двигатель F4R сохранил свою фирменную неисправность, пусть и не очень серьезную. Это хрюкающий звук во время работы двигателя. Этот звук похож на кратковременный визг. Звук появляется в клапане системы вентиляции картерных газов. Так вот, эта неприятность происходила в гарантийный период и даже на автомобилях, пробег которых не превышал 5000 км. Дилеры на многих таких автомобилях поменяли клапан системы вентиляции картерных газов. Это хрюканье не является поломкой, либо же неисправностью. Звук появляется тогда, когда балансирующая мембрана под силой пружины, а также под давлением картерных газов перекрывает отверстие для оттока газов. Кстати, умельцы придумали, как доработать клапан ВКГ, чтобы он не хрюкал. Но главное не перемудриться с этой доработкой, потому что двигатель начнет почти беспрепятственно всасывать картерные газы и пары масла во впуск. А в целом же с двигателем F4R все хорошо. Меняйте в нем масло каждые 10 тысяч километров. Не забывайте про замену ремня ГРМ каждые 90 тысяч километров либо же раз в четыре года. А если двигатель начнет постукивать, то обратите внимание на единственный фазовращатель. Это шестерня на сегодняшний день стоит 200 долларов. Обновленный Renault Captur лишился двухлитрового атмосферника. Его заменили на 1,3-литровый турбомотор. Этот двигатель был создан в сотрудничестве с компанией Mercedes и встречается чаще на старшей Аркана. Пока ничем таким глобальным этот двигатель не болеет. Этот двигатель очень технологичный, с непосредственным впрыском под давлением до 250 бар. У него есть фазовращатели, также у него турбина с электромеханическим приводом Вестгейта, Цепь ГРМ у него чуть толще, чем велосипедная. И рабочая температура может достигать 110 градусов. Но ну, и у него любопытная конструкция ГБЦ. Чаще всего владельцы автомобилей с этим мотором жалуются на жор масла, но это естественно от перепробега масла. Дело в том, что поршневые кольца в этом двигателе не тонкие и существует 4 отверстия для отвода масла. Так вот, все это отлично закоксовывается частичками подгоревшего масла. В паре с 1,6-литровым двигателем устанавливается также 5-ступенчатая механика, с ней никаких проблем не возникает. А вот с 2-литровым двигателем трудится 6-ступенчатая МКПП тл 8 Это хорошая трансмиссия. Но на Каптюрах, выпущенных до 2018 года, была проблема с выбиванием задней передачи. И эта проблема решалась заменой шестерни задней передачи. Но все равно при покупке Каптюра лучше обратить внимание на то, остается ли рычаг положения заднего входа при движении заднего хода. Каптюр с двигателем 1.6, а также обновленный Каптюр с двигателем 1.3 с турбированным мотором, оснащались вариаторами Джадка GF015E. Это очень распространенная трансмиссия. Ее заказывал не только Альянс Renault Nissan, но и компании Mitsubishi и Suzuki. Производитель считает, что в этом вариаторе не надо менять масло. Надо менять масло каждые 30 тысяч километров. Там капризный гидроблок. И его соленоидные регуляторы очень чувствительны к загрязнению масла. На замену уходит 4 литра специальной жидкости с допусками Nissan NS3, либо же Mitsubishi J4. Снимается поддон, меняется фильтр грубой очистки, также меняется прокладка поддона. Сбоку у этого вариатора также установлен фильтр тонкой очистки. Его тоже надо менять вместе с уплотнительным колечком. Когда гидроблок начинает работать некорректно, то износ вариатора ускоряется. Когда возникают проблемы с регулированием давления, то толкающий ремень проскальзывает и наносит урон конусом и ему. В этом вариаторе слабоват редукционный клапан маслонасоса. Если он начинает подвисать, то тогда вариатор начинает дергаться. Редукционный Клапан впоследствии заменили на модернизированный. И еще. При э, неадекватной и жесткой эксплуатации вариатор GF015E может отвалиться шестерня планетарного редуктора. И тогда не будет включаться либо передний, либо задний ход. Вы спросите, откуда в вариаторе планетарный редуктор? Его туда внедрили для расширения передаточных чисел при небольших габаритах. Вариатора. В общем, если не жалеть денег на обслуживание этого вариатора, то он запросто пройдет 150 тысяч километров до капремонта. Двухлитровые «Каптюры» донашивали архаичный четырехступенчатый автомат под обозначением DP8. Это модернизированный DP0 с угловым редуктором для реализации полного привода. Эта трансмиссия избавилась практически от всех недостатков, обзавелась радиатором АТФ. Эта трансмиссия способна пройти 250 тысяч километров до капремонта, но бывали случаи, когда дп 8 не выхаживала и 100 тысяч километров. Чтобы продлить его ресурс, надо производить частичную замену АТФ каждые 40 тысяч километров. Все просто. Через сливную пробку сливаем, через верхнюю заливаем. На такую процедуру уходит примерно 3 литра АТФ. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошие новости в «АвтоСтронге». Теперь вы можете купить не только БУ, но и новые запчасти. Поэтому обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на наш сайт и заказывайте. Ну что, мы на 100 и продолжаем. Под капотом Renault Captur нет никакого уплотнения. То есть, вся грязь, соседние и зимней дороги летит прямо под капот. Но в продаже есть подходящие уплотнители, которые можно установить сверху на рамку телевизора. Компания Renault оснастила каптюр автозапуском. Его можно настроить через мультимедиа, либо же двигатель можно запустить дистанционно. Для этого на ключ-карте есть специальная кнопка. Так вот, эта функция переставала работать еще в гарантийный период. Дело в том, что здесь есть концевик, который установлен. На левой фары и упор на капоте резиновый упор на капоте так вот эта резинка изнашивается размягчается и не нажимает на концевик после этого функция автозапуска перестает работать а в данном случае мы видим что здесь нету этого резинового упора так вот чтобы решить это недоразумение, вариантов очень много. Еще у коптеров окисляется плюсовая клемма на стартере. После этого пропадает контакт, и двигатель просто не запускается. Чтобы избежать такой проблемы, надо профилактически очищать и обрабатывать клемму, чтобы не иметь дело с незапускающимся кроссовером. У полноприводных «Каптюр» возникает такая же проблема, как и у «Дастеров». Лопаются гребенчатые кольца для датчиков АБС. После этого загораются все индикаторы, которые связаны с системой АБС. Так вот, оригинальных колец нет, но есть кольца как фабричные, так и мелкосерийного производства, то есть от умельцев. У нас версия переднеприводная, поэтому эти кольца мы показать вам сейчас не можем. Карданный вал в полноприводных версиях может огорчить появлением люфтов в крестовинах и даже может одну из крестовин заклинить. Крестовины изнашиваются из-за Отсутствие смазки, а также из-за попадания влаги и грязи. Так вот, отдельно крестовины по оригиналу без кардана не продаются только в сборе 600 долларов. Но проблему можно решить в специализированных мастерских. Технология давно уже отработана. На полноприводных версиях между задним редуктором и карданом находится очень надежная электромагнитная муфта. По поводу нее беспокоиться не стоит. Но Некоторые любители экстремальной езды по бездорожью, то есть им удается убить ее. И даже бывали случаи облома крепежных проушин на ее корпусе. Владельцы многих каптюров обнаружили, что уровень масла в заднем редукторе и в коробке передач маловат, Поэтому если машина очень свежая, то стоит обязательно долить масло. Причем сорт масла в заднем редукторе и в коробке передач с угловым редуктором разный. Подвеска у Renault Captur очень надежная, как и у Duster. Собственно, она у Duster и заимствована. Втулки и тяги переднего стабилизатора служат примерно 100 тысяч километров, а стоят по оригиналу всего 9 и 20 долларов, соответственно. Передние подвески по одному рычагу на каждое колесо. Вот эти вот рычаги с приклепанными шаровыми служат примерно ориентировочно 100 тысяч километров. Стоимость их за последнее время возросла буквально вдвое – 140 долларов. Но можно купить еще и неоригинальные шаровые, чтобы их установить на болты с гайками. За амортизаторами передней и особенно задней части надо пристально присматривать. Нередко они сильно запотевали еще в гарантийный период. А вот полуоси ходят по 150 тысяч километров. В общем, с Каптюром не расслабишься. Его базовая версия с 16-литровым двигателем и вариатором может заменить Renault MegaN. Но все-таки... Эти машины с вариатором стоит придирчиво диагностировать перед покупкой и откладывать кругленькую сумму на ремонт. К версии двухлитровой с МКПП вообще никаких вопросов нет, но не каждый будет покупать городской кроссовер с механической коробкой переключения передач. А с четырехступенчатым надежным автоматом этот автомобиль ощущается вялым.